Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мой и обещанный сюрприз для вас. Я на Блашином рынке на территории Музея Москвы. И хоть я вам и говорила, что в последнее время все будет в третьем павильоне. Нет, сейчас мы находимся во втором павильоне. И посмотрите, какие как изумительные здесь представлены вещи. Ой, посмотрите, какие бокалы. Ну, вы знаете, я в бокалы просто влюблена. А вазы? Боже мой. А вы не подскажете, вот это оранжевая ваза, Это... Италия. Италия. Ну, вот понятно, сразу чувствуется, что это что-то потрясающее. Сколько она стоит? Две тысячи. Ну, недорого. Да юмочки, здесь такие необыкновенные. Посмотрите. Я снимаю первую, поэтому вы еще успеете сюда прийти. И если вам что-то понравилось, вы успеете купить. Посмотрите, какой кувшин. это стекло. Оно не это самое? А? Не светится? Светится. Урановое стекло. А, урановое. Да. И вазочка тоже, да? Нет, вазочка нет. Вот я смотрю, какой-то цвет необычный. урановое и там еще. У вас просто что-то необыкновенное. Ой, подождите. Я прохожу мимо. А здесь какие чайники? сахарницы это Англия? Что это? это Япония. До 2014 до -го года. Непон. Это вообще прям редкость, редкость, редкость. Такая красота. И сколько ручная вот Ручная роспись. Да, ручная роспись. за набор. Здесь наносики, вот Там небольшой скольчик. Ну это совсем, это да. взять ждать. База такая, просто потрясающе что-то, боже мой, этот сервис какой красивый, смотрите, тоже Япония, да? А? Тоже Япония? Нет, это Германия, Эльминал. А, Эльминал. это наше такое знакомое очень красивый чайник. Вот подставка для чайника, Надеватель. Да. Ну это вообще прям получше на этом. Спасибо вам. Вообще такой роскошь старинки. арюмки. Посмотрите, какие рюмочки. Ну все такое. Наверное. Это Франция, конец 19-го. Франция, конец 19 Ну понятно. Потому что очень-очень-очень. Ой, спасибо. А блюдо какое-то. А база. Базы с ручной росписью, зеленое стекло. тоже. А чья? Это франция. Вот я так и подумала. Думаю, что ничего не надо приблизить. Вот, смотрите, я приблизила. Смотрите, франция, цветное стекло, ручная роспись. Но ну, это вообще сказка. ходите по влашенным рынкам еще приходите сюда обязательно и считается это это прям при входе у вас и считается вы как называется ваша найти если вас вы как называется у вас винтаж здесь нет, муз-винтаж, а вы лично, чтобы ваш на Авито, стенд найти. На Просто стенд найти. Ну, а знать. номер стенда? Нам ну ладно, в общем, номера, при входе за, ко за колонной. Вот такой культузив. Mm. Это горизонталь. Прямо стоит Розентальевская. Ой, какая прелесть, дорога. Результат все знают, но что такой подсвечный, красивый. Первый раз вижу. Я наступлю. Я наступлю. Я опять рюмочки такие на высокой ложке. 15 тысяч, 1 чайная баха. Это Стах и Париж, середины а, 19 века. А, это Париж, середина Ну, это вообще, да. А я думала, ой. Все в идеале, золото все на месте, не потертое, не пользованное. Потрясающе. Ну, вот это да. Друзья. Друзья. Друзья. Вы сможете пользоваться эксклюзивом. портреты он да. ну, это любое жилище украсит ой, как здорово сделан парпор да ой, а тарелочки, тарелочки посмотрите а чьи это тарелочки такие? Или это разные? И здесь много. И здесь большие попугаи. И здесь птички уже поменьше. А здесь букеты цветов. Тоже очень красиво, золото, с голубым. Кто любит такую синюю палитру, золото. czy dasałani się, że nie wyporzy какой оранжевый цвет яркий нереально. нереально он прям выбивается из всего просто потрясающе Да. ну вот серебро металл мельхиор такие молочники изящные чайнички а сколько стоит вот этот маленький чайник этот сейчас я еще не переоценим но он был 59 500 ну 65 значит mm. то есть это вот до 24 значит. понятно но тут минимальная наценка потому что сейчас уже не все евро и серебро то есть это вот не 1880, 1880 года соответственно здесь 500 грамм ну, понятно, Поэтому, понятно конечно да этот да. вот, допустим, поднос, он вообще вот, сколько у нас там, ну, соответственно, плюс там 15% примерно, 78, да, ну, да, будет 85 да, примерно, да. да, вот 1866 даже, 550 прям. Да, а прибора какие и Да, это все, это все вот эксклюзивное английское серебро. Действительно эксклюзивное. А ножи, посмотрите, какие ручки. Вот я таких вообще не видел нигде. Ну это я вот редкий, честно говоря, некоторые я уже даже свое продаю. Это музейная вещь. Это музейный, да это музейного уровня. музейного уровня. Причем вот смотрите, здесь, допустим, вот эти штучки, они вообще не недорогие. Вот всякие соусники, они там восемь тысяч, девять тысяч, десять тысяч, там восемь пятьсот да. То есть это очень адекватно. Да. И тут вот некоторые вообще вон тут тяжесть. Это 18 тысяч, так там он прям тяжеленный. Ну да. Серебро это сразу вещь тоже. Да. Но это все стерлинговое, английское, американское серебро. Соответственно, оно 925. двадцать А вот эти потрясающие. Брать. Это чего? Вот ну это все, ну это, это, кстати, вот эти я покупал лично на барахолке во Франции. Вот во Франции. Да, но я их дорогу дешевле там 30 тысяч не продам. У меня на них много Ну да, что говорит. Спасибо большое. Это серебрение. Эти вот такие классные салонки, это у них культи, крылья я открываются. на салфетки, салфетки, да. да. Но ну, это вот как бы они такие. слав какой-то. Спасибо вам. У -у -у. Удачи.